Что делать с парниковыми газами? Когда обсерватории КФУ войдут в список ЮНЕСКО? Познавай и твори, как собрать скелет человека из макарон. Всем привет! В эфире Универ а в студии Амир Юлдашев. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения философа, доктора философских наук, профессора Казанского университета Мансура Драхманова. К творцам такого наследия бесспорно принадлежал Мансур Ибрагимович Адрахманов. Его жизнедеятельность, неотъемлемая часть истории республики, пример беззаветной преданности делу науки, культуры и образования, гражданского служения и патриотизма и память о Мансур будет покуда существует философия философское сообщество республики Казанский университет в Казанском федеральном университете работают над проблемой утилизации и хранения парниковых газов все подробности далее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 Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Состоялось седьмое заседание совместной туркменно-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Встреча прошла по видеоконференц-связи. В работе заседания приняли участие члены туркменской и татарстанской сторон рабочей группы, а также представители министерств и ведомств.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 Обучающиеся Казанского федерального университета приглашаются к участию в конкурсе на «Настоискание специальной стипендий Академии наук РТ» для студентов-очников, имеющих отличные и хорошие успехи в учебной и научной деятельности. Стипендия в размере 2300 рублей в месяц присуждается на один семестр 15 лучшим студентам вузов республики.